Добрый день! С вами канал Полиглот, и я Ольга Корнева. Итальянский язык – это язык любви, дружбы и отношений. Примерными фразами приветствия у итальянцев являются такие фразы, как, например, Buongiorno – добрый день, Buonasera – добрый вечер, Buon pomeriggio – день добрый, Salve – здравствуйте, Чао, Привет. Еще одной дежурной фразой у итальянцев для поддержания общения является такая фраза как коместа как поживаете если мы говорим на вы либо коместай как поживаешь если мы говорим на ты ответом на данную реплику будут являться такие фразы как например бене грации ту хорошо спасибо а ты если мы говорим на ты бене грации лей Хорошо, спасибо. А вы? Как поживаете, если мы говорим на вы? Non ci male? Неплохо. Così, così? Так себе. Abostanza bene? Достаточно хорошо. Molto bene? Очень хорошо. А примерным диалогом с итальянцем, диалогом приветствия, может быть такой диалог, как, например, Buongiorno, come sta? Bene, grazie, LA. Здравствуйте, как поживаете? Хорошо, спасибо. А вы? Либо, например, Чао, коместай, бена грация ту. Привет, как дела? Хорошо, спасибо. А у тебя? Хочешь узнать больше? Смотри наш канал, подписывайся на нашу страничку ВКонтакте и учи итальянский со мной. Это была Ольга Корнева. Чао!